Здравия, здравия здравия здравия так сегодня у нас 18 декабря где-то 12 часов примерно почти уже без 15 что ли. Ну, вот у нас тут 5 6 ну 7 с половиной общем градусов на да? чуть-чуть пройдемся вот ну тут вроде как все сыро сера, туман ну в общем welcome to silent hill такой да вот, капает, конденсируется водичка из тумана. Вот. Ну так вроде как-то желто-сероватенько. А я вот прошелся, думаю, не надо заснять. Хороший такой этот самый для декабря. Может кто-то уже заскучал за зеленцой. Вот тут вот, вот роз начинает проявляться. Ну, вот видите, розы побитые. Вот такая зеленуха. Я иду иду, думаю, вот тут вообще поляны. Вон видите, какие открываются. Зеленые. По сравнению с серостью, с этой прям яркий зеленый цвет. Да, конечно, по сравнению с летними цветами не то, но вот здесь вот под елкой тоже немножко класс там, тем кто соскучился за зеленым цветом ну собственно сама елка вот. Вот так от сосны. березы березы до да, белая белого уже насмотрелись так, вот такие вот пейзажи. Ну что. Вот видите, какой этот самый полох. Там шо угодно может быть. Летающие киты какие-нибудь космические летают. Звезду смерти прям тут строят где-то. Закрыто на ухналь. Что угодно может быть. Вот там 7-8 градусов тепла. да, Ну все, надо солнце включать, прогревать. И все попрет. Ничего вы. Давай. Я видаюся, солнце. -мо. Так, ну вот такие вот зеленые. Зеленая травка. Ну все, друзья, пока-пока.